Всем привет, с вами Леонид Ирлан, и сегодня я продолжу отвечать на вопросы. Сегодня такой вопрос, что такое жизнь? Но, э, достаточно сложный и вопрос, на этот вопрос можно отвечать, проводить не один тренинг, не то что говорят, там вебинар, семинар, ответ. Но постараюсь ответить, как я это понимаю, и скорее всего, Буду отталкиваться от э, понятия, что такое несмерть. Э, что, буквально э, вчера прочитал статью про исследование 2020 года одного, э, одной группы исследователей, э, которые утверждают, что камни тоже живые существа. Просто у них сердцебиение, ну, вот удар сердца длится сутки. Ну, вот Если у обычного человека это примерно раз в секунду, ну там два раза в секунду, то у камня это один раз в сутки. То есть вот настолько медленно идет процесс вот, вот жизнедеятельности. И сказать, что камень мертвое, неживое существо тоже невозможно, тоже не совсем правильно. И поэтому живое все, что вокруг нас. И жизнь это процесс бытия, это процесс самовыражения, процесс участия в процессе творения мира. Ну не смерть. Вот давайте так. Представим себе, что в больничной палате лежат два человека, оба парализованные, по какой-то причине, там, по, по причине каким-то заболеваниям. И один человек лежит, смотрит в потолок, вот так вот вперился, и он ничего не хочет, его кормят с трубочки, ну там или там в ему колят какие-то там растворы. И все, он не хочет, ну, вот, вот смотрит вперед и, и никак. Да. Это условная такая кома, но при этом он в сознании, он как-то реагирует на внешний мир глазами, но не понимает, ну, вот, вот по какой-то причине он остается на Земле. И есть второй человек, да, вот рядом с ним лежит другой человек. Он тоже парализованный, он тоже может общаться с окружающими людьми только глазами, ну так допустим, или какими-то вот как э, Энтони э, Хокинс, да, вот вот э, этот, ученый, который разработал теорию струн, э, он мог двигать только одним пальцем и некоторыми там вот, мышцами в горле, а он тоже был парализованный, насколько я помню, Энтони Хокинс. И вот два таких человека. Да, вот первый ничего не хочет, никак не включен в мир, а второй при этом, будучи парализованным, размышляет об устройстве мира, о том, как устроено мироздание, о том, как одни объекты влияют на другие, как это все взаимодействует. И пытается при этом писать какие-то книги, пытается как-то свое размышления донести до окружающих людей. Вот кто из этих людей... А, давайте так, а еще представим себе третьего человека, который, допустим, медбрат. Вот медбрат, который их обслуживает. Каждое утро, вот он с таким лицом, просыпается, идет, собирается на работу, идет на работу. И потом там как-то вот обслуживает... Всех посылает на три веселые буквы. Ничего не хочет. Смысла жизни он не видит. Что еще можно про него сказать? Кушать ничего не хочет. Вот приходит домой, падает на диван, включает телевизор, начинает там жрать доширок вот доширак, да, или там, и вино. Вот Кто из этих трех людей... Даже представить себе, кто из этих двух людей, вот, второй и третий, а да, кто из них жив, а кто из них мертв. Да? Но, на мой взгляд, мертв это первый и третий, потому что жизнь это процесс деятельности, это процесс движения, процесс изменений окружающего мира, осознанных изменений, ну, как минимум, реагирование на внешний мир, как минимум, да, желание что-либо э, видоизменить. И, э, ну, вот, на самом деле, на тот свет, да, вот, когда мы умрем, э, мы тело с собой не можем забрать. А что же мы с собой забираем? Что душа, ну, о том, что такое душа, я потом расскажу, э, что душа с собой забирает после смерти. Она забирает с собой опыт. И если человек за всю свою жизнь, допустим, работал на работе, и всю жизнь на работе так это тумблер вкл, тумблер выкл, да, вот, вот, совершал всего два действия, то во время смерти вот весь этот опыт он интегрируется. И одинаковые действия, они складывают как подход. Интегрируются, они соединяются в одно, как если бы было это одно действие. И поэтому человек, который за всю свою жизнь ничего нового не сделал, ничего не... Для себя не изобрел, не узнал, не поисследовал, как-то не изменил себя, да, то вся его жизнь потом в результате окажется вот таким вот вкл и все. То есть, как будто он за всю жизнь совершил одно и то же действие. Хотя на самом деле он там, допустим, 40, 50, 60 лет ходил на работу с утра до вечера, был занят. Но по итогам души, по анализам э, души он не сделал вообще ничего. То есть, жизнь – это процесс накопления, получения опыта, э, развития и изменений окружающего мира. Эм, включенность в этот внешний мир, какое-то вот плотное, э, серьезное взаимодействие. Потому что, если вот этого вот взаимодействия нет, то это получается просто э, фиксация, ну вот э, наблюдение за миром. И... Э, знаете, ну вот э, человек, который вот так вот сидит так... и просто наблюдает, э, за, как вот за окном происходят какие-то процессы, там ходят люди, весна, зима, лето, осень. Живет ли этот человек? На мой взгляд, нет. Он существует. Вот жизнь и существование ⁇ это разные вещи. Вот существование, да, оно может быть, длится годами, десятилетиями. И многие пенсионеры, многие пожилые люди так живут, вот существуя, да, но это не жизнь. Жизнь – это активное изменение себя и внешнего мира, окружающего мира. Это самовыражение, это творчество, ну, то есть сотворение мира, да, совместно с творцом создания мира. И вот такую штуку я хотел еще рассказать сегодня. Про страх смерти. На самом деле, многие люди, особенно где-то ближе-поближе к старости, очень боятся умереть. Ну, очень боятся умереть. И будучи даже больными, будучи даже вот уже почти там парализованными, никак не могут себя обойти, но вместе с тем умереть боятся. Почему? Потому что страх смерти пропорционален страху жизни. И э, что такое, а что такое страх жизни? Это страх активных действий, это страх совершать ошибок и получать последствия своих ошибок. То есть люди на самом деле боятся ж... умереть, потому что они понимают, что они не жили, потому что все это время просрали зря и просуществовали. И они, Их душа понимает, что когда они вот уже пойдут на смертном одре, грубо говоря, вот закончится период их жизни, и они подойдут, пойдут туда уже в этап анализа своего существования, то они получится так, ну, поймут, что все это время прошло бессмысленно, результата ноль, и тогда они пытаются хоть как-то, ну, вот оттянуть этот момент подведения итогов, но Проблема в том, что, да, они пытаются отложить момент смерти, но они не заполняют вот это время своей жизнью, то есть бытием, сотворением, процессом творения, процессом деятельности. Да, и это продолжается процесс существования. Вот. Так что, на мой взгляд, жизнь – это процесс деятельности, да, сотворения мира. Поэтому, если вы вот, хотите, если вы хотите э, уже на смертном адре да, э, не бояться умереть, а сказать, фу, все, я сделал все, что я хотел, я прожил качественную жизнь, я готов умирать. Если вы готовы, <как> опять, правда, если вы хотите вот, с удовольствием да, вот, вот, умирать через 20, 30, 50, 100 лет, Тогда начните жить сейчас, начните задавать себе сейчас вопрос, а живу ли я, да, а творю ли я свою жизнь, или я просто за ней наблюдаю и как-то вот существую. Да? Вот, вот попробуйте на свою жизнь посмотреть сквозь призму вот этого вопроса. Да. Я творю, сотворяю свою жизнь, или я просто существую и как-то, или и рефлективно реагирую на внешний мир, на происходящее события. Все, дамы и господа, с вами был Леонид Тарлан и до встречи с ответами на следующие вопросы. Всем пока!